Ты кто? Там нет ничего. Все равно нет ничего и все же там ничего нет. Блядь, по крайней мере, выгод срабатывал.